Старий Считалинский православный приход к церкви святителя Николая. Меринкийского чудотворца ведет свое начало древнего торгового двора, основанного русскими купцами в Таллине, тогда в Колыване, в начале прошлого тысячелетия. Русская историческая традиция обычно ссылается в этом вопросе на деяние сына Владимира Ярослава Мудрого, который в 1030 году сходил в Легонию, основал там город Луи, Тарту, а и Колыване, церкви и дворы поставил. В 1420-х церковь святого Николая находится в своем теперешнем месте, на улице Вене. В тот период улица еще называлась Монастырской. Но после реформации в XVI веке, когда доминиканский монастырь прекратил свое существование, за улицей благодаря торговому двору и церкви закрепилось название Вене Русской. Летописи не сохранили подробности, но по косвенным свидетельствам можно предположить, что во времена реформации местиц. С католическими храмами была разграблена церковь святителя Николая. В 1542 году церковь была временно превращена в городской базарет. Храм был закрыт и в ходе Ливонской войны. Разогнаженный после этой войны, Никольский храм еще долгое время терпел и не был Тем ценнее был дар Бориса Годунова, большой серебряный подсвечник, полученный в 1599 году. Со временем часть царского подарка была утрачена, до наших дней сохранилась переделанная в лампаду основная часть дарственной надписи. В 1796 году церковь пришла в чрезвычайную зеркальность. В 1804 году архитектор Лиджи Рустов подготовил проект постройки в Риге нового храма святителя Николая. В мае 1821 года все примыкавшие к церкви пристройки были разобраны, осталось только само церковное здание. В столице проект Никольского храма в сходных общих чертах с высочайше утвержденным первым проектом 1804 года был признан надлежащим исполнением. 25 июня 1822 года присутствии почетных граждан гражданского и военного начальства состоялась закладка нового здания. Из-за ограниченности вследствие пришлось частично сохранить дарованное в 1686 году царями Петром и Иоанном старый и высокий иконостарк. Новый иконостарк был выполнен по проекту профессора архитектуры Мельникова в духе классицизма. К концу лета 1827 года отделочные работы закончились и 14 августа при большом течении народа состоялось торжественное освящение церкви. Так завершилась 23 трехлетняя история строительства нового храма.